наконец-то закончила. Сильвер! А, чего тебе, Лаки? Я думала, ты. А, нет. Я всю ночь сидела за мангой. А, Сильвер, ну нельзя тебе сидеть до Ай, да ладно. Ты потом в студию-то придешь? А, да, конечно, приду. Надеюсь, что успею. Слушай, не могла бы ты забежать в кьют бакс и а, принести мне кофе. Только если ты вернешь мне деньги. Ладно, а, мне пора. Да, удачи тебе, подруга. Спасибо. Давай, принеси нам деншек побольше, а то уже достал этот китикет. Опа, да это же лаки. О, привет, Хина, ты сегодня прям ащ, -ащ? Черт возьми, да конечно я ащ-ащ. Сейчас нужно встретиться с одной девушкой. С девушкой? У такого дрыща, как ты, свидание? Глупая. По работе. Ай, точно, ты ведь у нас психолог, прости, дуру. А ты, как я понимаю, в издательство? Да... Советую тебе поторопиться. Твой автобус вот-вот уйдет. О, ой, точно. Спасибо большое. Ты хоть в студию сегодня придешь? Да. Эх, женщины. Эх, родное и любимое издательство Карлсон. О, Лаки Райтер, вы немножечко опоздали. Простите, пробки, вы же знаете, правительство дороги вообще сейчас не интересует. Эх, бог с тобой. Нам нужно обговорить некоторые детали. Oh, да, конечно. Твоей книге нужны иллюстрации, и мы уже нашли человека. А так как у тебя сейчас сериал то вы будете работать вместе до того, пока смерть не разлучит вас. Не правда ли романтично? <с> Просто замечательно. Так... Эм, что это за человек? И когда мы можем приступить к работе? Да хоть сейчас. Вы меня напугали. Простите, не хотел. А ну само. В общем, мое тело и душа готовы к работе. И я надеюсь, что вы не такая безалаберная писательница. И я надеюсь на хорошую совместную работу. лаберная Забыл представить это от Мурай Квинтилеон. Очень рад с вами познакомиться, госпожа Райтер. Что это за маха? Он единственная кандидатура. Я имею в виду, неужели не было кого-то еще? Он самый лучший в своем деле. Я думаю, его иллюстрации могут закрыть дыру в том, что вы начинающая писательница Лаки. Грубо говоря, моя задача вытянуть тебя с дна. Что это за наглость? Леди, леди, я говорю всего лишь чистую правду. Не могли бы вы говорить не только чистую правду, но и говорить ее вежливо? Ох, я думаю, вы поладите. Вы со стороны похожи на героя в какой-нибудь романтической истории в стиле love -hate. А -а -а, спасибо большое, господин Адаль. Смешная девчонка. Ай. Ну и куда мы идем? В студию. В студию? Да. А это далеко, я не такой спортивный и выносливый, как многие думают. Хватит мыть. В нашем дуэте главная я писательница, поэтому перекрой свой ротик на замочек и рисуй ра. Да я бы с удовольствием, только ты мне это бумагу, карандаши, все материалы нужные туда. Лаки, Лаки. Ты не такая счастливая, знаешь? Почему бы тебя не назвать угрюмая, эгоистичная? Protein. Нет, Лаки. Сейчас как тресну. Давай, дотянись, малявка. <advertisements separatelyzess prawda> Мы, мы... поняли. Мы, Коу, в первую очередь, это тебе нужно. Эм, тебе не хватает немножко уверенности. Да кто бы говорил, ты краснеешь постоянно, Хина. Вовсе не постоянно. Да, да, по большей части. Но хоть попробуй пройтись. Эрл, не все рождены быть такими классными моделями, как ты. Но разве врач... Не привлекательная профессия. Это только в кино. Привет, ребята. Я привела нам новичка. Где ты я? А это наш небольшой клуб. Демоника, не обращай внимания. Эх, мы давно уже хотели поменять название. Э -э, сегодня не все в сборе. Сильвер мне написала и сказала, что придет чуть попозже. Лукс тоже. У него там небольшие проблемы на работе. Хорошо. Пойдем, я провожу тебя на наше рабочее место. За этим столом мы и будем работать с тобой по большей части. <свист> Ээм... Ясно. Я думаю, мы должны представиться. Мы что-то вроде небольшого сообщества или студии. По большей степени нас связывают видеоигры Рисование, литература А еще мы иногда выкладываем Всякие видосики в интернет Но чаще мы собираемся здесь как творческие Личности и отдыхаем И расслабляемся Ага, в моей квартире Иди принеси нам чаю, женщина Я вообще-то тут помогаю человеку разобраться во всем Фу, Тоже мне командир нашелся Что же, с Лаки, как я полагаю, ты уже знаком Лаки известна также под ником Cute Writer Она писательница и в общем Немного ворчливая особо но именно она собрала нас всех вместе. Она кажется холодной на первый взгляд, но на самом деле она еще та милашка. А это Эрл Карлайл. Мы честно называем этого паренька принц из его характера. Эрл модель, и он великолепен в своем деле. Я слышал, что в прошлом он был эмочкой и носил пирсинг. Ну а так он обожает слушать музыку. Это Коу. Привет. Из-за того, что ему нельзя есть все, что содержит белок, он очень-очень... А, в общем, хлюпик он. Зато он, пожал лучший врач, которого я встречал и очень добр к нам. Мы часто называем Эрла изумруд, а Коу Янтарьон. Из-за цвета их глаз. Ну, а я, что обо мне? Меня зовут Хинамори Акума, но многие просто называют меня Хина. Я психолог, но обожаю читать книжки. О-о, а еще я хорошо разбираюсь в чае, так что, если что, спрашивай, окей? И это только малая часть нашей компашки, поэтому прости, конечно, но познакомить тебя со всеми не получится. М да, все хорошо. А как тебя зовут? Адмурай Квинтелион. Адмурай, слишком длинное имя. Ты хочешь и ему кличку дать? Тише, Коу, я думаю. Адмурай, Эдик, Тоша, Антоша, Мурайка, Машка. Антонина Семеновна. Он не фора Транс. Эм, почему бы вам не назвать его просто Эмма Бой? Слушай, хорошее предложение. Все, теперь ты Эмма Бой. Эм, я не уверен. Эй, Эмма -бой, давай, нам работать нужно. Иду, иду. Адмурай Квинтелеон. Почему мне кажется, что я где-то слышал это имя? Ого, ты тоже. Я думала одного меня а дожавю. Простите за опоздание. О, Эмма-бой, смотри, вот это вот Сильвер, она мангака. И рисует она обалденно. От а Адамурай? Сильвер? А я чего-то не знаю. А вы знакомы? Да, мы в детстве дружили. Да, и когда мы расстались, я очень тяжело переживала этот момент. И... Мурай был моим воображенным другом. Это со стороны психологии вообще возможно? В общем, очень рад, что ты познакомился с моими друзьями. Ну или, по крайней мере, с некоторыми из них. Нам нужно новое название. Демоника звучит слишком грустно, если вспоминать бывшие события. Может быть, Фэнтези Плюс? Как э, команда из твоей манги? Нет, это слишком банально. Как насчет креативная команда Лаки? Хорошая идея, с учетом, что Лаки это не только имя. Игра слов. А мне нравится счастливая креативная команда. Но она слишком длинная и звучит немножечко по-дурацки. Тогда как насчет CLT? Creative Lucky Team. Подходит. А, отлично, ребят. Значит, с этого момента мы CLT. Звучит немного как Seattle. Ой, да ладно тебе, круто же звучит. Мне тоже очень нравится. Ладно, давайте включим наконец-то телек. Ага, а то вдруг пропустим нашего великого детектива Себастьяна Эванса. Мне как-то на него наплевать. Он все равно бывший моей сестренки. Добрый день, и с вами ведущая Лауни Мусу и со мной сегодня детектив э, Себастьян Эванс. Мы ведем срочный прямой эфир с места событий. Молодые девушки и парни становятся жертвами убийцы. Говорят, что он решил продолжить дело великого перьевого убийца, который убивал, основываясь на так называемых грехах, что известно нам из Библии, и оставлял лишь перо на месте преступления. Себастьян Эванс, что вы можете сказать по этому поводу? Немного известно о том, как вживаться в роль преступника. В большинстве своем мне помогло то, что когда-то я был актером и играл э, в знаменитом сериале под названием «Небесная симфония». Сейчас я могу с точностью заявить, что данный преступник желает всего лишь... Внимание! Неужели всего лишь популярность? Не думаю, что преступник психически болен. Он вполне осознает свое преступление, как показали улики. Пока Этот идиот ушел из актерского мастерства только мы потому, что расстался с моей сестренкой. И... Хина, тебя только это волнует. Как по мне, немножко страшно выходить на улицу. Я волнуюсь уже за Ленса и Лукса. Слышу, что он сказал. Просто гулять в людных местах и не гулять ночью под закоулочкам. Эх, было долго так тихо и теперь опять становится опасно. Ну, блин. В любом случае, давайте закругляться. И я не могу дать всем вам приют в моей квартире. На, давайте, хорошая идея.